На лицевой панели есть четыре кнопки. Нажатием и удержанием кнопки SET на 7 секунд. На красном дисплее появится значение P0. Этой настройкой мы можем выбрать в каких единицах таймер будет считать время задержки, включения или выключения нагрузки. В зависимости от того, какой режим мы выбрали. Отсчет времени можно выбрать в секундах, минутах и часах. На синем дисплее светится значение 0. Это означает, что таймер считает в секундах. Нажатием на кнопку стрелочка «Вверх» мы можем выбрать время отчета в минутах. При этом на синем дисплее значение 1. Еще раз нажимаем на кнопку стрелочка «Вверх» на дисплее значение 2. Это означает, что время отчета в часах. Нажатием на кнопку Стрелочка вниз, можно вернуть время отсчета в секундах или в минутах. Минимальное значение времени, которое можно установить, это 1 секунда. Максимальное значение времени, которое можно установить, это 999 часов. Выбор режима работы. Нажимаем и удерживаем кнопку SET. На красном дисплее появилось значение P0. Еще раз нажимаем на кнопку SET. На красном дисплее появилось значение P1. Это означает, что можно выбрать режим работы таймера. На синем дисплее значение 0. Это означает, что выбор, выбран разовый режим работы. На, нажатием на кнопку стрелочка вверх можно перейти в следующий режим работы. Можно дойти до Значение 5. Это циклический режим. Нажатием на кнопку стрелочка вниз можно вернуться в первоначальный режим работы 0. Нажатием на кнопку Restart можно перезапустить любую программу, которая установлена. Коротким нажатием на кнопку Set можно выбрать числовое значение времени, которое установлено на красном дисплее. Значение можно выбрать от 1 до 999. После того, как мы выбрали значение на красном дисплее, коротким нажатием мы переходим к выбору значения на синем дисплее. Значение можно выбрать от 1 до 999. Выйти из настроек можно коротким нажатием на кнопку Restart.